Муж с женой сидят за обеденным столом. Муж сидит, котлеты наворачивает, смотрит так на жену и подстегивает. «Ты лучше бы нормальной еды бы поела, чем эту ботву есть, листву всякую!» На что жена ему отвечает, «Ага, себе волю дай, опять на корову буду похожа!» На что и муж отвечает, «Вот как раз коровы и едят!» Всякую листву. А такие, как львицы, тигрицы и пантеры, едят мясо и неплохо выглядят. <свес> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.